Не повторяйте такого дома, я говорю еще раз. Опасно для жизни. Я не знаю, где поставить еще здесь камеру, так как она может ну, в любой момент догадаться, что это пранк. Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Baby или на канале Видео Baby Life? Ой, У нас два, два канала. канала, ссылочка в описании. Ссылка в описании. <связь> Обязательно подпишись. Ребят, сегодня будет офигенное видео. Это 5 пранков в одном видео, как разыграть своих друзей, близких, родных. На 1 апреля. Подруг, да, на 1 апреля. <связь> Скажи, мы... Мы целую неделю готовили друг к другу пранки. Мы еще не знаем, какие они будут. Но, как бы, допустим, я знаю, какие я приготовила для него. Он знает, он приготовил для меня. Но мы не знаем. В общем, мы приготовили, да, 5 пранков всю эту неделю. Она для меня готовила какие-то непонятные пранки, о которых я не знаю. Но вы посмотрите, это будет полная жесть, полный трэш. Да. Я готовил для нее, который она не знала. В общем, все смотрите в этом видео. И обязательно ставьте нам палец вверх и переходите на канал. Видео Baby Life. Там видео каждый день. А мы начинаем! Итак, ребята, у нас сейчас будет первый пранок, он будет с вот таким вот яйцом, яйцами. А, с яйцами, папа сейчас в комнате спит, я сейчас приду, предложу ему приготовить завтрак, приготовлю ему как якобы жареные яйца, но в итоге положу вот эти, честно, если бы мне такой подсунули, я бы не отвечала, потому что выглядит она достаточно реалистично. Также, если вы хотите люблять своих друзей таким пранком со вот яйцами и купить их, то ссылочка на них будет в описании. Так, сейчас я пожарю нормальные яйца, просто два яйца осталось, и потом поменяю их на вот эти. На в и не хотят на лифте я всё На слайм, на лизун Ой. Да капец Вот, все. Вот такое вот у нас получилось Не знаю, что это, но как-то так Вот эти, чтобы как-то было Правдоподобней Положу их как-то сверху, чтобы закрыть Эти Раз и фа. А сейчас будем идти будить папу. Папа, вставай. Mm. Подъем. Mm -mm. Тебя поднять? Mm -mm. Сейчас подниму. Сколько время? Одиннадцать. Ты что, гонишь одиннадцать часов? Давай, давай. Одиннадцать часов? Да, вставай. Да ну, Лера, я хочу чуть-чуть поспать. Да, ну, да, Лера, блин, я Да вставай. я хочу еще чуть-чуть поспать, блин. Да ты заставай! Вставай! Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сколько времени? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Блин, блин, питец, блин. Дай телефон, я Чуть. Чуть. Чуть. Чуть. Чуть. Чуть. Ты слышишь? Что? Вставай. Подожди. А куда надо? Что вставай? Ну и стол. Кушать ш... иди. Оттенчий вс. А что а кушать будет? Пейть. Ой, блин. Давай. Телефон с тобой заберем. Какой -то музон? А куда ты спешишь? А? Я далеко. Ой, столь... Я не А Я... Я... сильно поздно, теперь... я... Я сильно поздно Что мне <плодисмент> снимать? Слышь, не гони, блин, я сон не снимаю. Лера! Успокойся. Это прямой эфир. Я сейчас дам прямой эфир. Не гони, блин, не снимай. Ух тышечка. <связывая> Ух. Что ты снимаешь? Не снимай, блин. Слышишь? Нися, ты что, прямой эфир ведешь? Не надо. Да я сонный. Поздно. Да ну, не гони. Не надо, я сонный, серьезно, не снимай. Ну что ты не ешь? Ну, Я уже покушала. Я уже покушала. Так надо было. Дай ножик. Чё? Как иначе? Хоть поищи спать. Вообще так поздно, Люкмер. очень поздно лег. Я, короче, вчера еще по фильму посмотрел Купим Эль, твой любимый? Ага Что это за хрень, бля? Твою мать, блин Пранк нафиг <свист> Вот это ты их исполняешь Я офигею, бля Офигеть! Слопудова, бля Ребят, в общем, ждали от меня пранк, чтобы я сделал Лере? Держите! Сейчас будет крутой пранк, я для нее подготовил. В общем так, я на Алиэкспресс заказал вот такую вот штуку. Ссылочка в описании под этим видео. Вы можете зайти и купить такую же вещь. Также вы можете разыграть своих друзей, подруг, не знаю, дочерей, близких, родных. Ребята, это что? Это мыло? Это мыло с кровью. Вы представляете, что это будет? Вы хотели, чтобы я ее разыграл? Ну вот сейчас будете смотреть. Не знаю, как это получится, я ей положу в душ, либо она будет купаться, либо мыть руки. Я не знаю, как это все произойдет. В общем, смотрите, вот такое мыло с кровью. Не знаю, как это будет. В общем, ждем. Жду Лерку, когда придет, я камеру установлю сейчас в душевой. Окей, ну все, поехали. Я не знаю, где поставить еще здесь камеру, так как она может ну, в любой момент догадаться, что это пранк. Я ложу здесь это мыло. Пусть у нас здесь лежит. Я думаю, будет хорошо его видно. И, возможно, буду ее снимать, когда она будет мыть руки, именно руки, сюда, блин. А если еще ее в ту же вкую полезть. Все. Не знаю, как я ее сюда сейчас замани. Ле! А что ты делаешь? А? Кушаешь. Ты кушаешь? А? Ну ты пришла с тренировки, руки мыла? Да. Мыла, точно? Почти. Лер, я на самом деле спрашиваю, это серьезно. Ты что, девочка, которая не моет руки? А. а? иди сюда. А Зачем? Ты сюда, зараза, ты. Зачем? Зачем? Что? что ты делаешь? Что ты покажи-то покажи руки. Ого! Да что ты делаешь? Я ж тебе не это. Что ты делаешь? Что ты с ней не это? Ого, это ну так сработало. Сработала, значит. Сработала, ребята, вот так вы можете разыграть своих друзей вот таким вот красным мылом. А ну, руки покажи. у меня покажи. утром проснешься весь зеленый, хочешь? Офигеть! Вот. Что ты мне руки выкрутил? Да покажи еще ту руку, ну покажи нам руки, я хочу хоть это все равно. Мам, я тебя сейчас сама и будешь смотреть, если руки сколько хочешь. Офигеть! Изначально ты знаешь, что с тобой будет? что ж со мной будет. Хочешь проверить, что с тобой будет? Ну да. Слушай, а покажи, как ты его это вообще... Вот если им сейчас руки помыть, а ну покажи. Вот как ты мыла, да. Мне вот интересно. Все, стоп. Ого. Вот это если бы ты душ нашла, Лера. Сработало. Кыш. Я решила ним сделать пранк с сигаретами. У меня есть две вот такие вот сигареты. На самом деле, выглядит реально реалистично, из них даже сыпется пепел. Как вы уже говорили, если вы хотите заказать для пратка своих родных, близких и друзей, то ссылочка на них будет в описании. А Какой у меня план? У меня есть две бумажки, спички. Я сейчас зажгу их, подожгу даже, скажем так, чтобы был запах. Что-то ну, дыма, что-то такого. Этот запах будет очень слышно, так как я уже... Подобное делала для ТикТока, чтобы был дым, короче, ну запах реально очень жесткий. Также не повторять такое дома, <laughs> мне просто нет выбора. И это все, что я смогла придумать. В общем, я сейчас буду поджигать, и потом папа тут такой заходит, да, я такая сигарета. <laughs> в принципе, должно быть прикольно. Так, ребята, я сейчас только что увидела папу в окне, так что вот, вместе надо посмотреть. Нужно по шторы быстренько. Опоздал. почему ж, так все быстро. Не повторяйте такого дома, я говорю еще раз. Опасно для жизни. Чем не раз занимается? Тихо. Тут... А, уже пепел. Ой. Это. Вот тут видно, да, как оно горит? Под подоргу тут все будет нормально. Тут капец сколько. Дай нужно... Боже, тут очень много пепела. <laughs> Или как правильно. Она, короче, вот сейчас горит. И это капец. Ну, запах ужасный. еще выдувается из сигарет. Лера! Камера! Соберемся! Лера! Иди! Оно воняет! Слушай! Оно воняет! Лера! Ты что гонишь или шо, блин? Что ты такое? Что ты делаешь? Коза, блин! Самая настоящая! Поняла. Коза! Ты самая настоящая ой, коза! Ой, что ой. ты понаделывала? Жесть! Ребята! Я блин, чем а что ты на чем ты камера держится? Боже мой! А если она упала я, бы? Нет, нет, нет, я чуть халату не спалила ты послуш... Да я понимаю, если бы она упала Ты потом посмотри, послуш... у меня какой-то огонь был. Блин! Боже мой! Это ты ну, что кусается палец И отсюда выскакивает такая мышь видите? И она а -а -а! сразу короче такая за палец она сразу бьет бьет так ну не очень больно но бьет в общем сейчас разыграем Лерку Окей, сейчас вот... ты со своими влогами Ой, что? а мне животик у меня одна осталась ну, все я хочу какой-то влог, я не знаю, что снять. Есть какие-то идеи? Дай шувачку. А что мне будет, если тебе дам? Да дай. Она такая... Папа. Ты жадина? Жадина. Ну да. Давай тогда влог снимем какой-то. Ты и так снимаешь, давай. На. Что такое? Страшно? Ребята... Видели такая какая фишка Молодец Ты не видела хвозди, блин? Я не знаю, где взять гвозди. Нашел у кого спрашивать. Я не знаю, я где-то видел гвозди, я не знаю, где эти гвозди. Давай. Блин. Блин, я где могла... Подожди, где же много. Это... А, сейчас. Не, ну серьезно, ну ты же ты ж знаешь, где она жив. Ты все понимаешь, ты убираешь, а потом. Ну да, лучше не убирать Ага, вот он. Нашел, прикинь. Повешаем этот. Этот магнитофон надо надуть, поняла? Нормально. И повешаем его, короче, чтобы он где-то вот здесь вот висел. Да? Сейчас одета а вот здесь. Или вот здесь вот. Смотри, где где будем вешать, короче, возле часов? Где хочешь, честно, равно. не но ну это тупо будет, да, напротив часов. Ну да. а вот здесь вот где-то буду. Это буду фигачить. Сейчас, блин, как его еще забить? Блин, левая я палец пробил. Кровяка. Блин, пипец. Посмотри, что с ним. И ты знаешь, куда? Повелась? Да, повелась? Я раскатал тебя? Сказала бы я, кто ты. Кто я? Ты даже не спросила, снимал я или не снимал. Тебе это не надоело уже? знаешь, куда? <свят> Ребят, посмотрите, как это было. Ну, реально настоящий палец. Пробил. Чуя пси. <свят> я, я камеру запрятал у тебя в этом Сон, под да подушкой. Ребята, если бы вы... вы видели, где камера лежит. Сейчас, Всё, я... Неплохо, звай, Сейчас я вам покажу. Смотрите, где камера лежала. <свят> вот здесь. <свят> <свят> Че больной человек. Я старался очень. А я убить? Я, я очень сильно старался. Ребята, в общем, все. Я последняя. Голову. А повелась? Оно а ну, нас, по-настоящему было сразу. Ты знаешь, просто встала, закричала и ушла. Ребятки, ну что, это был последний пранк, который я над ней сделал. Ты же надо мной больше не будешь ничего там делать. Ничего не задумано. вот а я тебя прибью. Прикос. Так ухмани, что ты свои власты, блин. Ребят, спасибо, что смотрели это видео. Ждите следующее видео каждый вторник в 3 часа. 15 минут по Москве, мы выпускаем видео. И на видео Baby Life, на нашем втором канале, видео каждый день. Каждый день. Заходите. Спасибо за просмотр, спасибо за ваш лайк. Читаем комменты, пишите. Всем пока.